Чё? Я на свинью поставил блок земли. <Слышко> это, это как вообще работает, я не понял. <Слышко> Одна прекрасной ночью я задумался над смыслом бытия и понял, что я еще ни разу не приходил в Майнкрафт. Сколько себя помню, сколько я в него играл. И я подумал, что это очень хорошая идея для снятия видео, э -э что из этого вышло сейчас вы увидите на своих экранах. Разошёл. Ты где? <смех> Поразмышляв на тему, как проходить Майнкрафт, мы решили, что нужно сначала срубить дерево. Ты где. Че? Нарубив достаточно дерева, я начал мастерски крафтить какие-то вещи. Потом я скрафтил свой первый инструмент. Для меня это было очень сложно, но я справился. И я сразу же начал копать уголь, чтобы фармить лайвел, да и вообще уголь. очень полезная вещь, как будто. Угу. Да ты ошел или бан. Потом я начал рубить камень, чтобы перейти полностью на каменные инструменты и жить было легче и проще и вообще было классно. Ну, потом мы поняли, что нам тут делать больше нечего и мы пошли искать шахту. Yeah. Ты где? Ты, ты, ой, нашел свинью. Какую свинью? Свинью убил. Вот это еще свинья. У нас теперь есть еда. Я нашел mm -hmm. пещеру. Ah ходу иди ко мне я нашел пещеру убив всех здешних обитателей я добыл свое первое железо и сразу пошел его плавить из добытого железа я сделал себе первый меч чтобы быть круче сильнее и опасней Ты чё? <звк> Спустившись в пещеру, <плодица> я сразу начал добывать все, что видел, а видел я только уголь. Бля. Но после долгих поисков мы нашли железо. А, да, горю, горю, горю, горю, горю. <плодица> Я, я, я, да я Себя, собака. Я выжил. Кто? Нужно дорубить то железо, убитого того зомби. Он меня скинул. А кого убить? Зомби. <плёк> Че откуда? Кто стрелял? там <плёк> тут скелет. Где? Я его убил. А! там еще один. Меня убили. Посидев в пещере еще минут 15, мы там ничего не нашли и решили пойти искать новую пещеру. Искали мы долго, минут 10, я просто бегал по пустой земле, но вдруг э, сервер вылетел. Дело в том, что у моего друга полностью вылетел интернет, а это значило, что мне пришлось бы продолжать э, играть одному. Но, но эту хуйню я проходить один не хотел. И я сразу пошел искать себе нового тиммейта. Найдя нового тиммейта, проблем не убавилось, потому что никто из нас не мог создать сервер. Типа, я создавал сервак, он не мог подключиться, он создавал сервак, я не мог подключиться, и мы не знали, что с этим делать. Около часа мы потратили на решение проблемы и нашли способ такой, чтобы можно было короче, вернуться еще на тот сервак, на котором я играл изначально. И, ну, со старым другом, типа, я туда возьму своего нового друга, и он такой придет. мы, типа, особо там и так не развились, типа, ничего бы, наверное, не потеряли. но тут пришла еще одна проблема. Может, можно... Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Я могу включить Брандмауэр? Не трогал, лучше ничего. Ты бы видел, как я сейчас появился? <смех> а проблема заключалась в том, что мой друг, когда заходил на этот сервер, почему-то не мог ничего не делать. Он не мог ни ходить, ни прыгать, ничего не бить. Он просто стоял в непрогруженном мире. Я его видел, а он ничего не видел, как бы вот. И мы поняли, что этот способ тоже не рабочий. И мы начали думать, что делать дальше. Потратив на решение проблемы еще минут 30, мы все-таки смогли решить. И я смог подключиться к своему другу. И мы начали проходить заново. Ну, я быстро нарубил дерево, мы быстро нашли шахту и нарубили камня. И сразу у меня уже были каменные инструменты, с которыми я был готов покорять эту шахту. Блять, я уже записываю, это шестой раз, и не могу выговорить некоторые слова. Короче, покорив шахту, я там нихуя не добыл и пошел искать как бы новую шахту по пути нарубив овец. Я это выговорил, боже, блять, пиздец. Кстати, это не шахта, я расстроился, когда понял, что это не шахта, блять, а какая-то залупа. Ну и пошел короче дальше, ага. Я только сейчас понял, какую я ебла, потому что я вообще нихуя не сохранил. Короче, давайте я объясню, почему вдруг я только что бегал у деревьев, да, а теперь я рублю железо. Я, короче, минут 30, наверное, бегал около деревьев, как еблан, забегая в каждую дырку, блять, со словами «это что, шахта?» Э разочаровался, потому что это было не шахта, я так ни одной шахты не нашел, а тем временем мой друг уже нашел какую-то деревню, обосновался в ней и нашел какую-то шахту охуенную. Ну я как бы к нему прибежал, и вот мы сидим сейчас тут, э как бы, блядь, это, выживаем, блядь, это, как, как это сказать-то, делаем дел дела, рубимся, железо, блядь, я нахуй пошел, короче. Вот и спаун вот и спаун вот и спаун вот и спаун, ой да. а, блять нет ах а. блять нет не надо не убивай меня да. пожалуйста не убивай пожалуйста я не убивай. Кот че кот умер? да Аллахогбар потратив еще час или полчаса мы добыли очень много железа <coughs> заболел бля, <coughs> устану <coughs> добыв блять добыв все я умер нахуй бля это пиздец пробыв в пещере еще минут 30 или вообще час мы добыли очень много железа и из этого мы сделали full set железной брони это же так называется да Теперь мы классные. Прошло еще минут 30. Я занимался какой-то хуйней, искал алмазы. Тем временем мой друг уже нашел алмазы. И добывал обсидиан, чтобы сделать портал в ад. Добыв все, что нужно, мы посидели в пещере еще минут 30. Нет, не 30, 15 минут, наверное, там посидели и пошли убираться наружу, так как мы не нашли нормальный выход. Нам пришлось рубиться просто вверх. И нам повезло, мы выбрались прямо около деревни. Первым делом, мы начали ее грабить. Побегав по деревне еще какое-то время, мы пришли к выводу, что нам нужен дом. И так как я будущий дизайнер, я взялся за эту построечку. У меня нет ресурсов просто. Какие те ресурсы нужны? Дерево? Да. На, иди сюда. У тебя его мало. Уверен? Иди сюда. Мало, мало дерева, Коль. Очень мало дерева. Очень мало дерева. Блин, наверное, мало. Еще немного поиграв, мы достроили все-таки портал в ад, и я начал строить все-таки наш новый красивый классный прекрасный домик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, знаешь, где у нас портал? Ну, в данже, прям на данже. Нам очень повезло со спауном. Портала, потому что он заспаунился прямо в данже, а это означало одно. То, что у нас не будет проблем с фармом фритовых палочек, или как они там, блядь, называются. Дай перезайду в игру. Блять. Нормально. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, и я поднял тебе настроение, поставь лайк и подпишись на канал. И не забудь посмотреть мои прошлые видео. Или у нас есть с как-то там.